Здравствуйте! Продолжаем рубрику «Точка опоры». Уйдем от материального и снова погрузимся внутрь человека, потому что настоящие точки опоры в самом человеке. И сегодня мы коснемся таких важных э, точек опор в человеке, в самом человеке. Это его внутренний мужчина и внутренняя женщина. В каждом человеке есть мужское и женское начало степень их э, проявленности и глубина взаимоотношений определяет, в общем-то, и качество жизни, и все то, что в жизни происходит. И часто, особенно в последнее время, мы видим все чаще и чаще, как у женщин мужская часть ее становится все более и более мощной, активной, работящей. И вот женщина, опираясь на эту свою мужскую часть, Работает, зарабатывает и кормит семью, и мужа уже на эту телегу взвалила и тоже его тащит. Вот такая в ней мужская часть проявилась. Но потом она понимает, что здесь что-то не то, и семью создать трудно при таком соотношении мужского и женского в себе. И если... Создается семья, то ее счастливой сделать практически невозможно, с детьми проблемы, ну и так далее. И женщины начинают искать способ улучшить свою женскую составляющую. И на эту тему очень много разных методов, практик, занятий, семинаров, тренингов, вебинаров и так далее, так далее, так далее. Марафонов, чего только нет на тему раскрытия женственности. И женщина раскрывает эту женственность, раскрывает, но мужское начало продолжает активно действовать и не поддается такому, такой вот терапии. Что делать? Что делать? А без этого, я говорю, без внутренней вот этой гармонии мужского и женского создать счастливую жизнь невозможно. Поэтому я считаю, что этим надо заниматься, но убрать мужское в себе, это практически невозможно. Даже такой совет, я слышал даже такой совет от кого-то из блогеров, повесьте яйца на, на стену, женщины, уберите, повесьте их на стену, не получается. Ну как, да, мысленно я могу это сделать, допустим, но... Это не решает проблемы. Женщина не может никак избавиться от своих мужских качеств. Я вижу здесь проблему в другом. Не в том, что мужская составляющая женщины сильно проявлена и активна, и работоспособна, и так далее. А потому что она слабо проявлена. Не до конца проявлена. Скажите, как так? Мы боремся с тем, чтобы мужская часть была слабее. Нет, не надо бороться с этим. Надо наоборот, довести мужскую свою внутреннюю составляющую до высококлассного состояния, до настоящего мужчины. Не до работяги, которому надо трудиться, чтобы зарабатывать, а до такого состояния мужчины-творца, когда он не перетруждается, когда он в радости, в любви, легко, спокойно э -э творит и получает приличные деньги. Вот до такого состояния нужно довести мужчину. То есть не повесить яйца на стену, такой образ, а наоборот, отшлифовать их, чтобы они блестели, чтобы это было действительно, чтобы был настоящий мужчина. Настоящий мужчина достигается за счет духовного своего развития, обязательно. Поэтому женщинам надо развивать на свою настоящую духовность, глубинную духовность. И поэтому вот, в нашей Академии мы взяли курс на развитие в женщинах первого качества, самого важного качества, масштабности. Вроде бы масштабность и женственность как связаны? напрямую. Мы как раз способствуем развитию внутри масштабного мужчины. И вот когда мужчина достигает этого состояния, свое суперсостояние, он тогда расслаблен, он спокоен, он не перегружается, не перегружается, не перетруждается. И он дает свободу своей внутренней женщине. И внутренняя женщина легко развивается. Она не прислуживает тому мужику, работяге, который есть в большинстве женщин, а она рядом с творцом мужчины, и она как женщина раскрывается. Поэтому, милые женщины, наоборот, развивайте свою мужскую составляющую, но развивайте в духовном направлении. И мы знаем этот путь, и он действительно уже дает результаты. Так что вот такое вам. Предложение, создать такую точку опоры, имея внутри классного мужчину, духовного, выстроенного, который не работяга, а творец. И тогда рядом с ним активно раскрывается женщина, внутренняя женщина. Вот и все. И тогда гармоничная личность. И тогда счастье и радость.